Сегодня в программе, как правильно относиться к трансгендерам, как правильно выглядеть на ютюбе и как правильно родину любить. Все то, о чем вы давно хотели спросить жалкого иммигранта с 50 подписчиками. Не переключайтесь. Мое отношение к трансгендерам, во-первых, не очень важно, потому что я их в жизни не встречал. Но если встречу, оно будет скорее отрицательное. Сейчас объясню почему. Вот, например, к геям отношение нормальное. Я их, опять же, не встречал, ну или, по крайней мере, мне неизвестно достоверно, чтобы встречал, но если какой-то из моих знакомых покажется геем, скорее всего, это не испортит моего отношения к нему. Потому что я могу представить, что у него в голове. Ну, в конце концов, всем людям нравятся разные вещи, привлекают разные люди, и вот куда-то там в этом направлении я могу дойти до того, чтобы понять гея. Не принять это как-то для себя, но понять, что он не инопланетянин. Если еще сильнее поднапрячь эмпатию, то можно примерно понять, что в голове у педофилов, у зоофилов и еще кого-нибудь, и вот только в самом-самом конце списка будут трансгендеры. Тут извините, если термин не очень точный, э, те, кто хирургически себя не меняет, но называется другим полом, э, тоже сюда относятся в моем понимании. Такое в своих знакомых я уже не приму. Здесь, наверное, нормальным упрощением моей позиции будет слово трансфок. Зовите меня трансфобом, я самоидентифицируюсь как трансфоб, я не обижусь. Желание самому выбирать себе пол, или даже мысль о том, что такое можно желать, будет, скорее всего, признаком очень больших различий между нашими взглядами на то, что такое человек и что такое общество, в котором человек живет. И если ты, конечно, взрослый человек, если ты маленький ребенок, то вполне нормально интересоваться, хоть почему я не девочка, хоть почему я не могу жениться на нашей кошке. Вот, молодец, задавай умные вопросы, получаю умные ответы. Но, когда ты вырастаешь, ты узнаешь много нюансов об этом мире, и с этой дополнительной информацией э, педфилия и изофилия становятся аморальными, а транссексуальность, э, трансгендерность становится просто невероятно ненужной хренью. В том, что такие желания у людей возникают, кажется, опять виноваты программисты. Сейчас объясню. Мир несовершенен. Потом Путин и начал войну. Нет, я не в этом смысле. Я о том, что мир как вселенная, как объективная реальность, не соответствует той упрощенной картине этого мира, в которой мы иногда делаем вид, что находимся. Кажется, люди за последние десятилетия привыкают к мысли, будто мир можно смоделировать с чистого листа. Потому что именно такое моделирование происходит каждый раз, когда какой-нибудь программист создает сайт, если там есть какие-никакие профили пользователей. В этот момент у программиста появляется власть, определить, какие социальные явления возможны, а какие невозможны в его маленьком мирке. В отношении твоего профиля в каком-нибудь интернет-магазине обычно невозможен лукизм, потому что там нет твоей аватарки. Зачастую невозможен эйджизм, потому что нет поля год рождения, потому что все это характеристики твоего тела, а не твоей души. А сайт это как бы про взаимодействие с душой. У нас как общество откуда-то взялась идея, что, во-первых, вся эта шелуха должна очень легко меняться простым выбором нового значения из списка, а во-вторых, всей этой шелухи должно быть как можно меньше. Минимальный набор полей и минимальный набор связей между этими полями. Я вот уже прямо злюсь, когда на каком-нибудь сайте выбираю страну для доставки товара, и мне в связи с этим переключается язык сайта. Но это же разные вещи, они могут переключаться независимо. Вы там в своем мирке разберитесь, уберите эту лишнюю связь. Или когда я в операционной системе меняю язык, и у меня сразу меняется разделитель десятичных чисел. Казалось бы, я просто поменял язык. Что дало вам повод записать меня в любителей десятичной запятой? Русский не значит ёбнутый. В реальности, в нашем офлайновом, странном, несовершенном мире, все не так, как в интернете. Моя душа неразрывно связана вот с этим вот телом. У этого тела есть характеристики, от которых я не могу избавиться. Способность испытывать боль, необходимость кушать, внешность, банально длина и ширина есть у физического тела. Хотя, казалось бы, какие могут быть длина и ширина у меня, у моей личности, у моей души? У души разве что глубина. Раньше мне казалось, что замечать физические особенности – это плохо. Это мовитон. Не надо замечать физические особенности. Чего вы в школе смеетесь над тем, что у меня зрение плохое? Это же никак не связано с моей личностью, с моей душой. Но со временем я понял, что другая крайность – это тоже плохо. Я не сторонник делить людей на детей и взрослых, но, на мой взгляд, если есть какие-то шкалы, по которым можно отслеживать развитие личности, то вот, наверное, это одна из них. В каком мире живет человек? В выдуманном, с совершенными моделями людей или в реальном, с людьми? Если бы матрица, в которой мы живем, была спроектирована современными программистами, то у нас не было бы ни расы, ни пола, ни цвета волос. Мы рождались бы в абсолютно одинаковых телах. Абсолютно чистый профиль. Но мы живем в реальном мире, где это не так. У нас есть и цвет волос, и пол, и раса. И более того, мы живем в реальном обществе. И на каждую из этих характеристик общество навешивает свои ярлыки. Справедливо ли, что в обществе есть стереотипы? Можно ли построить более справедливое общество? Что вообще такое справедливость общества? У меня нет ответов на эти вопросы. Но как бы то ни было, в нашем мире, когда ты только начинаешь сознательную жизнь, на тебя уже навешано очень много ярлыков. Перебирать их по одному и избавляться от лишних – это дело нужное. Этим мы все занимаемся, может быть, мы всю жизнь только этим и занимаемся, что проводим инвентаризацию своих ярлыков и выкидываем лишние, оставляем только то, что действительно соответствует нам. Мужчина значит физически сильный. Да пофиг, я вообще не стремлюсь в эту сторону. Мужчина, значит, не плачет и вообще почти безэмоциональный. Ну, тут у меня свой баланс, далекий от обеих правилстей. Мужчина, значит, одевается не так ярко, как женщина. Вот тут мне хотелось бы побороться с этим шаблоном, но не хватает решимости бросить вызов обществу. Может быть, когда-нибудь решусь. А может быть, не буду бросать вызов, может быть, приму это. Я еще подумаю. Пока оставлю этот явлок у себя. Как бы то ни было, готов ли я массово сорвать себя все ярлыки, связанные с полом? Нет, Нет, конечно. Их слишком много, они слишком разные. Они очень сильно переплетены с очень разными аспектами моей личности. Потянешь за все эти ниточки, распустишь их, и от меня не так уж много останется. Не потому что я знаю, что большинство из этих ярлыков соответствую или хочу соответствовать, а потому что я не знаю. Потому что их слишком много. Я до конца своих дней буду занят пересмотром этих ярлыков. Мне проще сказать «я мужчина» минус какая-то часть стереотипов. Да, я соответствую вашему шаблону почти полностью, но пересмотрел себе вот раз-два-три. Это проще, чем сказать «я пустая болванка человека» с особенностями раз-два-три, миллион-сто миллионов. И не только проще, но и честнее, потому что большинство из этих черт я еще не обдумал. Может быть они мои, может быть не мои. Какова вероятность, что ты такой крутой мыслитель, что с одной стороны уже в свои годы осмыслил все свои черты, а с другой стороны осмыслил все, чего общество ждет от противоположного пола и выяснил, что подходишь? Вы можете спросить, Макс, а ты-то чем отличаешься? Почему ты уверен, что больше подходишь под мужчину, чем под женщину? А я и не уверен, а я и не утверждаю, потому что я в этой сфере еще не сделал выбора. Все и всегда примерно понимают, какие твои черты ты выбрал сам, а какие тебе просто достались. Проще всего это объяснить на руках. Я вообще люблю объяснять на руках. Вот у меня есть две руки. И никому в голову не приходит думать, что в этом есть мой выбор, или тем более мое высказывание о том, сколько рук лучше иметь. Вот если бы я сам отрубил себе одну руку, то ко мне появились бы вопросы. А нахрена? А так точно лучше? А ты уверен? И от этих вопросов уже не отвертишься. Ну, кроме, может быть, случая, если ты сделал это не в адеквате, например, пьяным. Вот кроме этих случаев, решение твое, а значит, отвечать. Но я-то решение не принимал, просто я родился, и у меня две руки. И я никогда не ставил под сомнение, что это норм. Я не могу обосновать, сколько рук лучше иметь. Я не переосмыслял в себе эту особенность. Так было, и я не трогал. Общество это понимает, оно довольно хорошо отличает сделанный выбор от не сделанного. Иногда это выливается в какие-то странные критерии оценки чужих поступков. Например, если ты старался не высовываться, но тебя поймали и арестовали, то ты жертва, а если ты боролся и тебя арестовали, то ты сам напросился. Но важно, что эта грань есть, и она хорошо видна, и она действительно влияет на оценку твоих действий. Если ты утверждаешь, что ты полностью разобрался со всеми ярлыками, которые тебе достались с рождения в связи с одним из самых богатых на ярлыки свойством, полом, то ты не только задаешь высокую планку, в плане того, что ты мыслитель, ты можешь ответить на любые вопросы, но и утверждаешь, что теперь это твой выбор. Задавайте вопросы. И это меняет оценку. Это позволяет мне, как минимум, задуматься о каких-то твоих недостатках, на которые я раньше закрывал глаза. Может быть, из вежливости, а может быть, и вполне искренне. Потому что если ты грубый, хамоватый мужчина, это одно. Может быть, мы, мужчины, все такие, в нас заложена природа, и не попрешь против нее, стереотипы верны, поэтому... Э, ладно. Но если ты женщина, а грубая и хамоватая так, так же, как стереотипный мужчина, то к тебе вопросы. Ты сам выбрал себе социальную роль, а теперь не исполняешь ее. К обычным женщинам таких вопросов нет. Они не выбирали те женские карты, которые им разыгрались. Поэтому они могут бороться с шаблонами. Но ты сам выбрал и не соответствуешь. Ты нас обманываешь, что ли? Зачем вообще называться женщиной, если я не могу применять к тебе стереотипы про женщин? Зря назывался, не додумал, не доосмыслил, иди нафиг. И таких примеров будет очень много, гораздо более тонких, всплывающих в самых неожиданных местах. Что же делать? А ничего не делать. Жить спокойно, перебирать по одному свои ярлыки и какие-то выкидывать, какие-то оставлять. И если вдруг так окажется, что ты успеешь их перебрать раньше, чем умрешь, и при этом так окажется, что э, большинство из них не соответствовали тебе, ну, что ж поделать, мы вместе с тобой и со всеми другими, кто тебя знает, посмеемся над ситуацией. Э, Удивимся тому, что эти ярлыки совершенно в тебя не попали, и они совершенно не помогали нам узнать тебя. И да, взгрустнем, что иногда они даже мешали увы. Но даже самый сильный стереотип это всего лишь предположение. Возможно, ты такой. Это все еще лучше, чем твое недопроверенное утверждение. Да, я такой, такая, и это мой выбор, и я уверен, уверена. Такое утверждение – это гораздо большее препятствие для познания тебя настоящего, чем любой ярлык. Я вот шел и подумал, когда в видео на YouTube есть говорящая голова, в видео есть и фон за этой головой. В моих видео это обычно унылая серая тряпка или совсем-совсем редко какая-нибудь локация. На самом деле попыток снять на локации было чуть больше, просто видео не получились. Когда я еще был в России, может помните, у меня был э, совершенно ублюдский ярко-оранжевый фон, э, и в моей голове казалось, что это очень логичный выбор. Я специально его купил и снимал на его фоне, и старался, чтобы в кадре не было ничего такого, что потенциально нельзя перевести на другую квартиру. Ну, может быть, кроме стола, за которым я сидел. Потому что это такой же вопрос идентичности. Мне хотелось, чтобы идентичность моего канала состояла только из элементов, которые я выбрал сам, а не из элементов, которые случайно попали в кадр. Но теперь я не уверен, что был тогда прав. Взять хотя бы мои же видео на нашем старом YouTube-канале «Хороший народ». Да, там тоже бывала болтовня на фоне вакуума. Болтовня на фоне не вакуума один раз, например, не списалась тоже по техническим причинам и не вышла. Но были и вышедшие интервью в каких-то локациях. И насколько же более живыми они выглядят? Летом 2019 года я взял три интервью у активистов, которые выдвигались в городскую думу Нижнего Новгорода. И с каждым из них я беседовал на улицах того района, от которого они выдвигались. Оператор Коля ругался на меня страшной руганью за то, что я заставлял его часами пятиться назад с камерой в руках. И ради чего это все? Только ради того, чтобы один раз в одном из трех интервью я, задавая вопрос кандидату, смог махнуть рукой куда-то на состояние района. И это даже зрители не очень-то увидели. Что делать конкретно с этой улицей? Как сейчас отстоять интересы вот, вот этого вот асфальта? Да, ради этого. Интервью с активисткой Анастасией Кашкиной мы записывали в кафе с видом на главную улицу Нижнего Новгорода. И конкретно тогда этот выбор был случайным, но этот выбор был очень хорошим, потому что это означает, что в процессе интервью она могла махнуть рукой в окно и показать географически, где проходила какая-то протестная акция, о которой она рассказывала. Интервью с сотрудниками организации Комитет против пыток и Гражданский контроль НН были записаны у них в офисах, чтобы они могли, если надо, показать рукой на какую-то папочку, какое-то дело, даже просто какой-то стол, за которым они работают. Это бы обогатил рассказ. Сделали ли они это? А, насколько я помню, нет. И Кашкина, насколько я помню, не махнула никуда рукой. А, но важно, что у них была эта возможность. Важно, что зритель видел, где они находятся. У меня есть волосы, я могу их потрогать. А, важно ли это? Важно ли а, трогать волосы с точки зрения а, сухой передачи информации? Были бы у нас вообще волосы, как э, поле в профиле, если бы наш мир придумывали программисты? Конечно, нет. Э, конечно, волосы, скорее всего, никогда не понадобятся мне с точки зрения сторителлинга. Но если начать убирать из кадра каждую деталь, которая не имеет строгих рациональных причин там быть, то мы уберем вообще все. Мы уберем всю мою внешность и весь мой голос, и э, любую локацию, э, и останутся только унылая серая тряпка и искусственный синтезатор речи. Заебись! Красота. На это можно еще вот с какой стороны посмотреть. Снимаясь на улицах Нижнего Новгорода и в каких-то помещениях в Нижнем Новгороде, мы показывали, что мы... Реальные люди, не витающие в облаках абстракции, а реальные существа с длиной и шириной. Было понятно, что и я, и мои собеседники существуем и ходим по улицам того же физического мира, в котором живет зритель. Кандидаты в депутаты реально ходят по району. Правозащитники реально сидят в офисе на улице Ашарской в Нижнем Новгороде. СИЗО, кстати, находится на той улице, где я в то время жил. Поэтому это и для меня был такой момент, что вот он я в реальном мире, и вот тут прям за стенкой которая тоже в реальном мире, о которой мы говорим. Одна из исправительных колоний тоже находится прямо в черте города, и я очень хотел сняться рядом с ней. И мы приехали, и э, оператор Лиза ругалась на меня страшной руганью за то, что я ее туда привез, и э, мы э, долго ругались с всиновцем, который оборзел и запрещал нам снимать снаружи территории, и, к сожалению, в итоге нам пришлось снимать не в том ракурсе, в котором хотелось, но все это мелочи, в целом все получилось. Все делалось ради вот этого взмаха рукой. Она работала, посещала колонии, как раз те дни планировала посетить Справительную колонию номер пять, вот это пятый отдел в Нижегородском районе Сейчас я нахожусь в городе Кстова Мы в Гаге Мы с вами в австрийской деревушке под названием Сирфаус I'm at Disney World Уехав из России, я потерял возможность показать на что-то рукой Я как рассказчик в физическом мире перестал существовать ну, точнее, все, на что я могу показать рукой в физическом мире, никак не связано с тем, о чем я хочу быть рассказчиком. О чем я могу быть рассказчиком. я могу разве что придумывать какие-то ублюдские подводки. А вот я шел и подумал. Видео, которое вы сейчас смотрите, никак не изменилось в тот момент, когда я заменил серую тряпку на какой-то парк. Я мог бы подставить его искусственно вместо серой тряпки, и это не стало бы хуже, чем уже сейчас есть. Между мной и этой локацией э, нету связи, она не моя, хоть со мной она даже иногда и бывает. Я в лучшем случае могу в нее хорошо вписаться по каким-то поверхностным критериям. Э, я не могу выбрать себе идентичность. Это касается и э, видео на ютюбе, и гендера, и родины. Я видел серию фотографий какого-то грузинского фотографа, где люди находились в какой-то советской грузинской разрухе и отгораживались от нее фотофоном. И кажется, фотограф хотел сказать, что это что-то хорошее, молодежь смотрит в будущее, не цепляется за то прошлое, которое ей досталось, а от всего этого мусора отряхивается и идет дальше. Это, может, интересный образ и интересная мораль, да, не бери все плохое из прошлой жизни с собой в новую. Но, извините, когда я первый раз увидел это, а я увидел это случайно, я просто шел вдоль забора, а там это было наклеено, я рассмеялся. И мне показалось, что это какая-то очень грустная карикатура на меня, отгораживающегося от бардака в своей квартире серой тряпкой. У людей, у персонажей этих фоток есть большой интересный фон, наполненный большим количеством разных деталей, за которые можно цепляться. А если с ними нужно спорить, то с ними можно спорить, показывая на них рукой. Но они предпочитают витать в облаках и пытаются строить свою идентичность, начиная, в прямом смысле, с белого листа. В моем случае это оправдано, потому что мне не нужно показывать за этот фон на проблемы Грузии. То, о чем говорю я, выиграл бы от указания моей связи с Россией, от подчеркивания этой связи. Но, к сожалению, эту связь я здесь подчеркнуть не могу. Когда я находился в России, вот тогда, пожалуй, надо было открывать штору и записывать видео на фоне окна, за которым проезжают российские машины по российским дорогам. Просто чтобы обозначить свое местоположение. Я этого не делал, вот это, пожалуй, моя ошибка. Не ценил то, что имел. Кстати, вот этот фон я купил еще в России. Мне надоела оранжевая штука, и я хотел перейти на него, но так случайно совпало, что впервые использовать его я начал только, когда уехал в Грузию. И если бы я вам сейчас это не сказал, вы бы этого не знали. Более того, вы до сих пор не знаете, в скольких квартирах записаны эти видео, потому что он полностью абстрагирует меня от географии. Я витаю в облаках, я нематериален. Нахрена нужно было записывать видео про городскую политику на фоне тряпки, которая полностью изолирует меня от города настолько, что я могу аж в другой стороне появиться с точно таким же фоном? Вот это загадка. Это я был не прав. Сейчас прошел год, как Путин начал активную фазу войны. И в ближайшие дни, недели и месяцы для многих людей пройдет год, как они вынуждены уехали из России. И для многих это повод порефлексировать о том, что они потеряли и приобрели за этот год. Я уехал из России раньше, но для меня это тоже повод порефлексировать и попытаться понять, понял ли я, что такое Родина. Ведь пока всю жизнь живешь в одной стране, невозможно понять, что такое страна. Чтобы понять какую-то абстракцию, нужны хотя бы два примера, очень желательно. Переехал в другой город, узнал, что такое город. Выучил новый язык, узнал, что такое язык. О том, что такое родина, я узнал впервые за эти полтора года. И знаете, что я понял? Что мне врали всю жизнь. Я думал, что родина это что-то такое почти наверху пирамиды Маслоу. Вот ты сначала подышал, поел, посамореализовывался, и вот где-то там потом-потом-потом вписал себя в историю Отечества или что-то в таком духе. А нифига. Родина это набор маленьких вещей, которые рассыпаны по всем уровням пирамиды масла, и очень часто связаны с реальным физическим миром, в котором мы живем. У моего тела есть длина и ширина. И большую часть моей жизни это тело физически находилось на определенной территории. И рядом с этим телом был какой-то магазин, я в нем что-то покупал, и вот я уже участник рынка своей страны. Ассортимент этого же магазина, а также еще миллион разных вещей влияли на язык, превращались в какие-то мемы, и вот я уже участвую в культуре своей страны. Этого всего не было бы, если бы наш мир придумывали программисты для роботов. Но в нашем мире это есть, и мы не можем от этого избавиться, потому что без этого магазина ты не поешь, без этого языка ты не самовыразишься. Родина это действительно очень большое понятие, но не потому что оно очень важное, Потому что это очень много маленьких неважных вещей, но если за все эти ниточки потянуть, от меня не так уж много останется. Я пришел к этому пониманию еще до отъезда, в чуть более смутном виде. Об этом было мое видео про иммиграцию. Я понимал, и примерно так и оказалось, что я совершаю социальное самоубийство и уже не смогу существовать в том виде, в котором существовал раньше. Не смогу жить полноценной жизнью. Так и есть. У меня сломались планы ходить к интересным людям и записывать интервью, что у меня вот только-только начинало получаться на интересном мне уровне. Сломались планы э, разговаривать с прохожими о политике, проводить пикеты и какие-то другие художественные политические акции. Сломалось даже общение со многими активистами. Потому что о чем со мной разговаривать? Я не существую в физическом мире. Я не испытываю то же, что испытывают они. Я больше не физический Макс. Я какой-то странный чат-бот, который отвечает неуместными комментариями, когда они мне присылают важную для них новость. Вот все это и есть потеря связи с Родиной. Как будто бы ничего такого. Я все так же дышу, кушаю, самореализовываюсь, но одномоментно оборвалось множество ниточек, связывающих меня с окружающим миром. И большинство из них я и так собирался когда-нибудь оборвать. Так же, как я собирался сорвать с себя многие ярлыки. Но обрывать их одновременно... Немножко больно. Пока я имел связь с Родиной, у меня был шанс стать человеком. Взять эту болванку человека-россиянина и выпиливать из нее самого себя. Добавлять какие-то ярлыки, отбрасывать какие-то ярлыки и постепенно э, обрести свою форму. Э, заслужить свое место в обществе, заслужить уважение. С нуля я это не проверну. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Я не какой-нибудь сумасшедший трансгендер. Родина – это гигантский набор ярлыков, который тебе достается бесплатно и с которым можно работать. И который, наверное, почти с любой родиной лучше, чем ничего. Уезжая, ты меняешь его на ничего. Это не значит, что не надо уезжать. У всех свои мечты и свои риски, и свое понимание ситуации, видение будущего. Да даже без нынешних рисков, уважительных причин сменить страну, на мой взгляд, гораздо больше, чем причин сменить пол. Просто в каждом уехавшем я вижу личную трагедию. Я не уверен, какой набор ярлыков больше. Тот, который идет в комплекте с полом, или который идет с родиной. Возможно, тот, который идет с родиной. Нас вынудили отказаться от такой значительной части самих себя, от которой не каждый трансгендер отказывается. И вот за это мы тоже должны ненавидеть Владимира Путина, если вдруг кому-то еще мало поводов было. Россия будет свободной. Мы вернемся.